В промышленности аммиак получают взаимодействием азота и водорода. Холодная азотоводородная смесь предварительно проходит через турбокомпрессор, так как процесс идет при высоком давлении 25-60 мегапаскалей. Затем она поступает в колонну синтеза. Колонну синтеза изготовляют из специальных сортов стали. Смесь сначала проходит через пространство между цилиндрической коробкой с катализатором. Порошкообразное железо с примесью оксидов калия и алюминия. И корпусом колонны, что предохраняет ее стенки от перегревания. Затем азотоводородная смесь поступает в теплообменник, где нагревается за счет теплоты, выходящих из коробки с катализатором газов до температуры 400-500 градусов. И только после этого азот и водород поступают в коробку с катализатором, где между ними происходит экзотермическая реакция образования аммиака. Смесь аммиака и не газов проходит через теплообменник, где теплота реакции используется для подогревания азота-водородной смеси. При указанных условиях равновесный выход аммиака составляет не более 20%. Поэтому смесь охлаждают в специальном холодильнике. Аммиак сжижается. Его отделяют от газов в сепараторе. Не вступившие в реакцию азот и водород снова направляют в колонну синтеза. Такой технологический процесс называют циркуляционным